Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о хорошем приложении на Android Bitcoin Crane по заработку сатошей. В Play Market в поиске вводите Bitcoin Crane и устанавливаете программу. У меня она уже установлена. Открываем. После регистрации появляется это главное меню. Чтобы получить сатоши, нужно нажать на эту красненькую кнопку, как вы видите, получить сатоши. Получаем 93 сатоши. После этого страница обновляется, переходит на новости. После этого надо нажать правую стрелку назад на телефоне и хотите дополнительный бонус вы можете получить монеты за просмотр небольшого видеоролика нажимаем смотреть смотрим ролик Как посмотрели, нажимаем опять стрелку назад на телефоне и нам добавляется еще 36 сатоши. Короче, где-то в среднем получилось 130 сатош приблизительно. Сатоши можно получать раз в 11 минут. На сегодня это один из самых жирных кранов но минимум на вывод тут 400 тысяч сатош конечно много но если работать сразу на нескольких кранах и этот как бы заходить э, периодически то оно постепенно будет у вас накапливаться плюс еще вы можете приглашать рефералов но что хочу сказать о Сатоше? По 130-120 Сатоши это не каждый раз бывает. Тут Сатоши даются где-то от 50 до 130 Сатошей. Периодически количество меняется, но все равно это самый жирный экран на сегодня. Посмотрим, что здесь в меню. Здесь находится мой реферальный код. Смотрите свой реферальный код. Пригласите новых пользователей, которые ведут ваш реферальный код и в разу увеличивайте ваши доходы. Дальше ввести реферальный код. И здесь вы вводите чей-то реферальный код. И за это получите бонус сейчас посмотрим по моему тут было 2600 сатошей завод реферального кода так ну тут смотрите рефералов своих тут биткоин кошелек вводите когда надо будет выводить вводите адрес у биткоин кошелька и деньги выводятся. Так что у нас дальше тут платные задания, но я этим никогда не пользуюсь. Да и их и тут и нету. Не знаю, появляются они тут или нет, я этим и не пользуюсь. Тут канал новостей, на который я тоже особо и не хожу. Мне главное в Сатоши зарабатывать. Посмотреть канал. Короче, не знаю так дальше удобно очень здесь прямо есть обменный курс вот на сегодня 7480 долларов так очень удобно что это есть прямо в приложении ну тут поделиться с друзьями так. и о приложении Посмотрим, чего тут с приложением Биткоин Вы сможете зарабатывать Сатоши на своем смартфоне, читать новости и отслеживать курс Биткоин. После достижения минимальной суммы вы можете вывести Сатоши на свой Биткоин кошелек. Ну и так далее. Вот. Так что очень хорошее приложение. Рекомендую. Что у нас тут? Есть финансовая история о том, если вы выводили Сатоши, тут будет все написано. Так, и вот. Пока вывод биткоин недоступен, у меня всего лишь, как вы видите, 25 тысяч Сатоши. Вот. А чтобы не пропускать, каждые 11 минут заходить, на телефон лучше всего установить таймер. И он будет каждый раз вам давать сигнал, когда надо будет зайти в приложение. Очень удобно. Я раньше этим не пользовалась. А теперь сделала, так как у меня много приложений на Android. И теперь стало очень удобно, я не пропускаю никогда. Так что... Очень хороший экран. Всем рекомендую. Если захотите получить бонус в виде 2600 сатош, введите мой реферальный код, который я напишу в ссылке. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам это пригодится.